Светлане показалось, что эту фразу Лариса Степановна, ее свекровь, сказала нарочито громко. Специально, чтобы быть услышанной. Точнее, чтобы был услышан каждый звук. Андрея недавно встретила. Он скоро едет в Египет на отдых. Говорит, одному не очень-то хочется, а пары у него сейчас нет. Ищет хорошего попутчика. Мало ли, как там сложится. Потому хочется ему, чтобы кто-то с ним был рядом. Кого он хорошо знает, с кем можно поговорить. Говорит, готов половину расходов напарников взять на себя. Вот я и подумала о тебе. Предложила тебя. Отдохнешь. Нормально отдохнешь. Света хоть и находилась через стенку в ванной, сортировала вещи для стирки, но, как говорится, спиным мозгом почувствовала, что когда Лариса Степановна говорила «отдохнешь», она сделала жесть рукой или кивнула в направлении ванной комнаты, чтобы сидящий за столом напротив Дмитрий, ее сын, а Светлана, муж, на сто процентов понял, от кого ему не мешало бы отдохнуть. Андрей, говорит, уже присмотрел хороший отель с превосходным рестораном. За неделю, пока вы там будете, хотя бы нормально попитаешься, а не просроченными продуктами, из которых в супермаркетах кулинарию бродяжат. Да, ту самую, которая твоя благоверная, тебя травит и травится сама. Минута напряженного ожидания казалась Свете вечностью. Что от Дмитрий? Неужели он, суперпримерный маминкин сынок, позволит этой женщине так отзываться об его супруге? На протяжении этой кошмарной минуты Света хоть слабо, но надеялась, что муж хоть что-то ответит матери, хоть что-то парамямлет. Но тишину никто не нарушил. Самые худшие ожидания оправдались. Она швырнула рассортированную Димину одежду в общую корзину, носки трусы, рубашки. Не заслуживает он раздельной стирки вещей. Нервы не выдержали. Она выбежала из ванной. Лариса Степановна, а как вы себе представляете такой расклад? Я работаю, веду домашнее хозяйство, а еще должна быть первоклассной поварихой? Я вам предлагала свою помощь по этой части. И что? Мы справимся сами. И что касается кулинарии, то продукты там, где мы закупаемся, нормальные. Проблемы не возникали ни разу. До пора до времени. С хихидницей ответила свекровь. Да и не идет в эта кулинария. Посмотри, до чего мужа довела. От того, что во время свадьбы было, половина осталась. Не передергивайте, пожалуйста. Все у нас в порядке. И Дима остался таким, какой был. Когда свекровь ушла, Света спросила у Димы. Ты действительно в Египет намылился? А что? Такой шанс, когда еще так съезжу. Да и ты от меня отдохнешь чуток. Света умолкла. Такого поворота событий она не ждала. «Ладно, Египет так Египет». Остается надеяться, что туда попадет и она, когда они разделаются с этой проклятой ипотекой, из-за которой придется на всем экономить. Их однокомнатную квартиру Света любила. Покупка этой квартиры была избавлением от постоянных придирок свекрови, у которой им пришлось жить первое время. Но чтобы без проблем вносить платежи, приходилось на всем экономить. Хоть она, и Дима были трудоустроены, брали подработки... Не считая с усталостью и со временем, денег хронически не хватало. Приходилось охотиться по магазинам за акциями, скидками, распродажами. И это очень действовало на нервы. Жизнь проходила мимо. И хоть ей не было еще и 30, это очень раздражало. А теперь еще и этот Египет. Андрея, инициатора поездки, Света ранее видела только один раз. Он приходился ее супруге двоюродным братом. Дима говорил, что у него какой-то бизнес, связанный с интернетом, и дела идут неплохо. Живет в хорошей квартире, ездит на приличной машине. Она также знала, что Андрей хоть и был постарше Димы, но еще не был женат. Решила сходить к нему выяснить, что за поездка предстоит. Благо, знала адрес. Звонить в дверь пришлось дважды, пока за нею послышали шаги. Открыл здоровяк, на котором из одежды были только трусы. «Извините», — сказал он, — «почти всю ночь работал, поздно лег». «Я жена вашего брата», — сказала Света. «Не понял. Я единственный у своих родителей». «Двоюродного Димы. Есть разговор». «А, ну проходите». Света с места в карьер начала расспрашивать о поездке в Египет. Андрей дал несколько уклончивых ответов, а потом предложил. «А давайте по бокальчику на бурдершафт, а то как-то уже надоело выкать» и пошел на кухню, где кофемашина последнего поколения уже приготовила ему чашку напитка. Кухня произвела на свету неслабое впечатление. Ее размеры превосходили всю их с таким трудом выплачиваемую однушку. Навороченная техника, обилие посуды, самых продвинутых и дорогих брендов. Так выглядел успех и достаток. И посреди этого великолепия стоял пышущий здоровьем детина. Она присмотрелась к двоюродному брату мужа. «Непередаваемо хорош». Андрей достал бутылку вина и кое-что из неди. Они понемногу выпили. Вино оказалось превосходным. «Испанское», — сказал хозяин квартиры. «Пью я мало, поэтому предпочитаю качественное». И начал рассказывать о детстве, когда он и Дима каждое лето проводили в деревне у бабушки. В этих рассказах была и свекровь, но была совсем не такой, какой ее привыкла видеть света. Лариса Степановна ассоциировалась то с комичной мамочкой из детских книг и фильмов, то даже с персонажем анекдотов. И для себя Света подметила, что Андрей – превосходный собеседник, умный, начитанный, завидным словарным запасом. Он предложил ей вместе позавтракать и позвонил в кафе, сделал заказ с доставкой. Почти четыре часа пролетели незаметно. От Андрея Света вышла отдохнувшей и даже помолодевшей. Спустя несколько дней Дмитрий отбыл в Египет. И Света поняла, что все же хотела от него отдохнуть, а заодно и от визитов к сыночку Ларисе Степановны, которая сокрушалась по поводу их жилплощади, при том, что жила одна в двухкомнатной квартире. И варианта обмена даже не рассматривала. Она порхала по квартире и приводила ее в порядок. В дверь позвонили. На пороге стоял Андрей. В руках у него был букет цветов. «А как же Египет? Где Дима?» «Наверное, уже в Шарм-эль-Шейхе», — с улыбкой ответил Андрей. «Можно пройти?» «Пожалуйста». Он прошел, вручил ей букет и достал из у него на плече кожаной сумки непрозрачный пакет. «Что здесь?» — спросила Света. «Сюрприз. Всему свое время. Кофейку вам гостишь или чайком?» «Конечно». Он прошел. Она достала кофе и печенье, единственное из продуктов, что было впрок. Они сели за стол, и Андрей рассказал такую историю. Они действительно встретились с Ларисой Степановной. Та долго жаловалась на неподходящую пару, который выбрал ее сын. Даже заявила, вот бы Светка полюбила другого. Детей у них пока нет, Дима переживет. «И у меня появился план», – рассказывал Андрей. «Спустя два дня я рассказал тете Ларисе, что спровожу Диму в Египет, а сам буду подкатывать к тебе». Как она обрадовалась. Даже перед тем, как сюда ехать, к ней зашел, чтобы видела. Я при параде с букетом в полной боеготовности. Она потирала руки. «Но тетя Лариса не знает одного. Не знает причины, по которой я никогда не сделаю Диму подлости». И Андрей рассказал, как в детстве, во время их совместного отдыха в деревне, когда купались в реке, у него свело судорогой ногу. Он пошел к дну. Рядом был только Дима. И он, младший по возрасту, не ахти какой-то по телосложению, все же вытащил брата на отмель, спас его. «Понимаешь, — говорил Андрей, — я точно знаю, Дима тебя любит. И очень. Да, он иногда бывает мягковат, но кто из нас не без недостатков?» Ты же все же поддерживаю его. Держитесь друж-дружку. Ведь найти искренне любящего человека крайне тяжело. А потерять – плевое дело. А вот я, еще вольная птица. Но личная жизнь была бурная. О многом сейчас жалею. И надеюсь, что встречу ту единственную. Потому будь для Димы поддержкой. А я уж по возможности тоже помогать буду. У меня идея. Мне нужен человек, открывая новое направление. Подробностей вдаваться не буду. Скажу только, что дело очень перспективное. В общем, как вернетесь, я Диме, так сказать, сделаю предложение, от которого он не сможет отказаться. Вернетесь? Не поняла. Я Диме наплел, что у меня проблемы. Прилечу послезавтра, но прилетишь к нему ты. Андрей протянул Светлане пакет. Здесь все, что нужно для путешествия. Загранпаспорт, насколько я знаю, у тебя есть. «Виза для туристов открывается на месте. Проведете, так сказать, небольшой медовый месяц. Сделайте перезагрузку отношений». Спа. Благодарность застряла в горле у Светы. Но она собралась силами, все же поблагодарила Андрея. И сказала. «А вот Ларису Степановну я...» «Не нужно продолжать», — собеседник приложил губам свет и палец. «С ней тоже попытайся перезагрузить отношения. Она, в общем, человек неплохой. Да, с тараканами в голове. Но она мама Димы. Понимаю, это будет непросто, но...» и еще», — продолжил Андрей. «То, что я для вас сделаю, не бесплатно». И он выдержал театральную паузу с неподдельным удовольствием, наблюдая за растущим напряжением на лице Светланы. И только после этого продолжил. «Когда у вас родится первенец, кандидатура крестного не обсуждается. Вроде по обычаям двоюродный брат отца может быть крестным. Не возбраняется?» Света облегченно вздохнула. «Но мне пора, дела ждут», — сказал Андрей. Поднялся и направился к двери. «Счастливого пути в новую жизнь!»